Эсек. Экспресс. Супер современный, эффективный курс. English. Хочу все знать. Эсек. Экспресс-супер-современный-эффективный курс English. Хочу все знать. Экспресс-супер-современный-эффективный курс поможет вам в освоении английского языка. Будьте уверены только в одном – вам все под силу! Добрый день! Меня зовут Петр Горбатюк. Я рад приветствовать вас на канале The English. Очень часто, когда мы находимся, мы находимся за границей, нам приходится перемещаться и бывать на автобусных станциях, и очень неловко бывает, когда мы ни в чем не разбираемся. Поэтому очень нужно и необходимо разбираться в определенных наборах слов и фраз, читать надписи и указатели. Поэтому темой сегодняшнего урока будет автобус надписи и указателей, слова и фразы. Итак, на этом формате мы увидим следующее. Автобусная установка. Бас-стоп. Бас-стоп. Вход. Энтренс. Энтренс. Выход. Эксид. Эксид. Платить здесь. Пей, здесь. Пей, здесь. Междугородный автобус. Коуч. Коуч. Междугородный автовокзал. Коуч-стайшн. Коуч-стайшн. камера хранения left luggage left luggage информация справочное бюро information information бюро находок lost and found lost And found. Сейчас отработаем самые необходимые фразы по теме автобус. Я не говорю по-английски. I don't speak English. I don't speak English. Не могли бы вы помочь? Could you help me? Could you help me? Could you help me? Этот автобус идет до, ну, например, до центра города. Does this bus to? Does this bus to? the center of the city. the centre of the city, до центра города. Does this bus to? The center of the city. Скажите, когда я должен выйти? Должен, можно сказать, как have to. Это просто необходимо знать. Или has to, или have to, смотря в каком времени и с каким местоимением. И have to, если прошедшем. И, и, и will have to, если в будущем должен. Итак, скажите, когда я должен выйти? Tell me when I have to get off. Tell me when I have to get off. Get off это выйти из автобуса. А войти, get on. Войти в автобус, get on. Войти, get off. Это место свободно. Is this waken? Is this wakened? Т. К небу язык. Is this sit wakened? <рег neurotic> Допустим, вам где-то в городе необходимо спросить, где находится автовокзал. Где же он находится, этот автовокзал? Как сказать? Где находится автовокзал? Where is the coach station? Where is the coach station? Где находится автовокзал? Где касса? Where is ticket window? Where is ticket window? Как пройти? Как доехать? Как добраться до чего-то? How can I get to? How can I get to? До центра города или там другое место? How can I get to the center? Of the city. Или к библиотеке. To the library. Или к парку. To the park. И так далее. Сколько стоит билет? How much is the ticket? How much is the ticket? The. Кончик языка между зубами. The. the высуньте его наружу. The. How much is the ticket? The ticket. Я хочу билет до. I want one ticket for. I want one ticket for. Я хочу один билет до. Я хочу билет туда и обратно. Ну, купите медицину. I want to buy, to buy, купить. I want to buy a return ticket. I want to buy a return ticket. Это return, это туда и обратно. Билет в один конец. One way ticket. One, one way ticket. Билет туда и обратно. A return ticket. A return ticket. Водитель. A driveway. A driveway. Багаж. Багаж. Luggage. Luggage. Или baggage. Baggage. Baggage. Садиться в автобус. To get on a bus. To get on a bus. Садиться. Get on. Выходить из автобуса. To get off a bus. To get off a bus. Get off – выходить. To get off a bus. Дорогие друзья, наш урок подходит к концу. Необходимо, как всегда, кратко подытожить. Итак, автобусная остановка. бас stop. бас stop. Вход. Entrance. Entrance. Выход. XC. XC. Платить здесь. Pay here. Pay here. Автобус имеется в виду междугородный. Coach. Coach. Автовокзал междугородных перевозов автобусов. Coach Station. Code station, справочное бюро. Information, information, камера хранения. Left luggage, left luggage или baggage. Бюро находов. Lost and found, lost and found. Я не говорю по-английски. I don't speak English. I don't speak English. Не могли бы вы помочь? Could you help me? Could you help me? Этот автобус идет до? Does this bus go to? Does this bus go to? Скажите, когда будет моя остановка? Tell me When Will my bus stop? Tell me when will be my bus stop? Это место свободно? Is this seat vacant? Is this seat vacant? Где находится автовокзал? Where is the coach station? Where is the coach station? Где касса? Where is is a ticket window? Where is a ticket window? Сколько стоит билет? How much is ticket? How much is the ticket? Мне нужен билет туда и обратно. I want to buy a return ticket. I want to buy a return ticket. Билет в один конец. One way ticket. One way ticket. Билет туда и обратно. A return ticket. A return ticket. Водитель. A driver. A driver. Багаж. Luggage. Luggage. Или baggage. Дорогие друзья, где бы мы ни были, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали в нашей стране, в другой стране, особенно в иностранном государстве, нам необходимо уметь общаться. Общаться не только на русском языке, но и на каком-то одном иностранном. Самый хороший иностранный язык – это английский. И ваша задача вместе со мной – познать азы английского, чтобы вы достигли успеха, чтобы вы были успешными, чтобы, чтобы вы преодолели все преграды, которые будут встречаться на вашем пути. И я уверен абсолютно в том, что вы этого успеха достигнете. Знаете, кто знает не только русский, но и английский, у него побольше информации. Тот, кто владеет информацией, помните, такой человек, который владеет всей информацией, владеет всем миром. И я, дорогие друзья, желаю только одного, что вы познали, знали этот английский язык дорогие друзья наш урок завершен с вами был канал the English и я Петр Горбатюк я желаю всем вам успехов исполнения ваших желаний и просто удачи на следующем, восьмом уроке мы будем с вами отрабатывать и знакомиться с темой «Аэропорт». Как задавать вопросы по этой теме, как отвечать на самые необходимые вопросы, например, в кассе, на контроле, в таможне и в самолете. Еще раз вам, дорогие друзья, удачи! И еще раз вам дорогие друзья успеха. Кликайте пальцем вверх и подписывайтесь на мой канал The English. Всем вам пока! So long.